Иногда банкоматы не изымают карточку, а наоборот, возвращают ее, перед этим заблокировав. Такое может быть, если банкомат получит операцию от процессинга. Например, если банк заподозрит, что ваша карта была украдена. В этом случае вам остается ждать инкассаторов, чтобы они извлекли карту из банкомата. Не забывайте, что всегда можно перевыпустить карту, вместо того, чтобы ждать, пока извлекут старую. Такую операцию можно провести всего за несколько часов, но за это банк возьмет дополнительную комиссию. Не исключено, что это проделки мошенников. Поэтому проверьте, не заклеено ли чем-то отверстие, из которого извлекается валюта. Постойте возле банкомата 5-10 минут. После чего позвоните в ваш банк и сообщите об этом случае. Также надо будет посетить отделение банка и написать заявление. На основании этого заявления банк проведет неочередную инкассацию и зачислит деньги на счет. Покупать банку банкоматы и платить за место их аренды очень дорого. Поэтому, чтобы не потерять клиентов, банки объединяются в банкоматной сети. Тогда стоимость снятия денег для клиентов в такой сети будет ниже, чем в чужом банке. Поэтому, когда будете забирать карточку в банке, обязательно уточните, какой банкоматной сети он принадлежит. А также возьмите список банков-партнеров. Наиболее популярными способами мошеннических операций являются траппинг и скимминг. Более детальнее о них можете узнать по нашей ссылке к видео. При этом банки, чтобы избежать таких операций, ставят на банкоматы видеонаблюдения, а также отображают на экране скрины, которые показывают клиенту, как должен выглядеть банкомат. Больше актуальной информации по этой теме можете узнать в нашей статье, ссылка на которую находится в описании к видео. Если ролик полезный и интересный, ставьте лайк и подписывайтесь Подписывайтесь на наш канал!